Инженер по надежности. Вот у нас собралась там группа инженеров по надежности, я думаю, они меня поддерживают. Этот человек, он модератор, он может сам не разбираться во всем оборудовании, за которое он отвечает, он является модератором, который организует сам процесс учета и анализа отклонений от нормальной работы оборудования. То есть, опять-таки, в нашей практике мы не видим людей, которые знают все оборудование, механику, гидравлику, электрику, тип создание сооружения, я суд и по этому сейчас Поэтому все-таки акцент на его владении методологией и умением организовывать вот, процесс выявления корневых причин отказов.